Всем привет, с вами Вадим. и Мы продолжаем выживать в Space Engineers. В этом сезоне я не добываю руду. Итак, я побегал по станциям, посмотрел и понял, что довольно выгодно продавать ионы, детали ионных ускорителей. Они там довольно дорого стоят. Я вот уже насобирал 44 миллиона кредитов. Давайте посмотрим, Побежим, посмотрим, что там еще можно будет э, найти. И что я хочу? Я хочу пока что эти деньги тратить на то, чтобы покупать себе э, магний. Магния мне нужно будет довольно много. Вот Заходим сюда в контракты и смотрим, что у нас есть на доставку. Урановые ситок за 5 миллионов. Баллоны. Взрывчатка. Взрывчатку мне негде взять. 3 миллиона еще за баллоны. Э, железо. Да, здесь пока ничего интересного нету. Можно взять водородные баллоны 21. Давайте примем. 21 водородный. И 36 кислородных баллонов. Можно будет это все спокойно произвести. И скорее всего придется их вести на самом корабле. Так, у меня база немножко преобразилась. Я построил здесь такую платформу. Здесь еще мостики поставил к контейнеру. Также я немножко расширил еще вот эту всю платформу, покрыл, скажем так, стальными блоками пол, и когда эти резаки режут, они его как раз не трогают. Это у нас стальные полублоки, как, мы, как вы видите. Так, кораблик, такой я уже разбирал, потом... Посмотрим, может быть, будет пролетать какой-то другой, и мы его захватим. Так, получается... Так, фракции здесь. Так, по поводу тех квестов. Так, 36 водородных баллонов у меня было. Кстати, давайте сейчас... Так. Э -э водородный промышленный бак. Накопитель. Автонаполнение он у меня убрано. Также кислородный бак. Да, как вы видите, я еще две фермы поставил. Автонаполнение также я убрал. Так, 36, значит... водородных баков. Ну, я всех призаду по 40. В любом случае, потом в будущем их можно будет продавать. Так, вот у меня есть какой-то водородный баллон. А, это разборка. Так, потерял немножко водорода, это не страшно. Оп. Оба водородный оба баллона я поставил так, давайте посмотрим что я там еще смогу купить, мне бы магния по идее он не должен быть сильно дорогим плюс я еще планирую перерабатывать саму руду магния хм. А здесь-то его и нету. Так, водородный 21. Так, сколько у меня есть времени? А за время здесь ничего вроде бы не пишут. Так, водородный 21. Сейчас немножко подкорректирую и думаю после того как я сдам это задание полетим на другую торговую станцию и посмотрим что мы там сможем продать первая партия баллонов у меня готовы, это 21 водородный баллон ай-яй-яй они все в руки мне не влазят так что приходится использовать корабли так, давайте паркуемся. Так, пока что отключаем ускорители. И давайте сдавать первое задание. Я за него получу миллион. Это я только войду в окупаемость, потому что я еще купил на 800 с половиной тысячи никеля. Ну, с этого в целом я заработаю только 1 миллион. Давайте завершаем. Инвентарь корабля берем. Вот, мы получили еще репутацию. Теперь ждем, когда будут у нас кислородные баллоны. Вот вторая партия баллонов. 36 получается кислородных. За него мы получим 3 миллиона. В целом это... Копейки, потому что там по... Так, э, корабль. Потому что я за ускорители получал намного больше. Там по 15-20 миллионов. Так, давайте посмотрим, что здесь еще у нас есть. Может быть что-то добавилось. Так, в целом... о Тысячу штук нужно доставить, 5 миллионов. У меня 10 тысяч есть. Давайте примем. Так, тысяча остальных пластин. Давайте их также сюда э, привезем. Это очень хорошо, что оно все здесь обновляется. Так, тысяча сюда, скорее всего, не влезет. Так, скорее всего, я сюда билдером прилечу. Так. Давайте посмотрим, что у меня здесь есть. И давай, тормози, тормози. Слишком быстро разогнался. Так. Сейчас попробуем тысячу ускорителей туда запро... Э, тысячу... остальных пластин так, только корабль он пустой, замечательно коннектор сварщик средний ну, 1000 есть так, включаем ускорители, снимаем из зарядки и в целом можно лететь я сейчас еще хочу попробовать полетать по другим торговым станциям и посмотреть может быть где еще найду, вот так же по заданиям этот деталионных ускорителей. И также нужно затариться магнием, потому что у меня боеприпасы уже заканчиваются. Еще я думаю немножко про проапгрейдить новым вооружением свой корабль для абордажа. потому что эти пулеметы они довольно таки скучные нужно что-то поинтересней так давайте вот сюда На вот эту точечку нацелимся так все можно здесь уже грузиться выгружаться Оп. Так, где там наши задания? Так, принятые контракты. Э, завершить малая структура. Так, еще 5 миллионов получили. Сейчас у меня на руках уже есть 53 миллиона кредитов. Я думаю, что стоит полететь на другую станцию. Э, затариться ускорителями. Э, деталями ускорителей. Так. И будем продавать. Ну давайте встретимся уже на другой станции. Вот на этой станции, по идее, должны продаваться всякие орудия. Так. получаем ускорители. И здесь я надеюсь найти магний. Так, давайте в контрактах посмотрим, что здесь есть так на доставку вот 11 ионных ускорителей за 3 миллиона согласитесь это очень круто так это мы завершаем так контракт мы завершили Теперь, я думаю, можно так, вот эти ионы ускорители сбросить. Они мне сейчас здесь не нужны. И посмотрим, что они продают. Магниевый слиток. Но он довольно дорогой. 41. Так. Все мне как раз на... 44 тысячи зайдут 44 миллиона Так, а он не влезет Ладно, давайте пока что Возьму 10 А ну Покупаем, что я там выкупил Ой Так, что я там купил Значит, нужно 10 тысяч. Магниевый слиток. 10 тысяч. Покупаем. Ну, в целом, я купил все, что у них было. И можно возвращаться обратно на базу и делать вооружение. Так, вон я даже новую отметочку поставил. И, скорее всего, я этот корабль еще переоборудую на ионы ускорителя потому что водород я пока что тратить не хочу так значит можно спокойно руду сбрасывать точнее не руду а огневые слитки по производству значит боеприпасы э, давайте десятка два боеприпасов. Так, это у меня 60 уйдет. У меня тысячи идут. Э, теперь, какое вооружение я хочу нацепить на этот корабль? Скорее всего, я поставлю какую-то крупнокалиберную пушку. Значит, я пулемет Гатлинга хочу отсюда убрать. Так, это у меня требуется сначала изучить антенну. Давайте попробуем изучить. Так, нужно как минимум проварить маяк. Так, все нормально. Давайте возьмем компоненты на маленький маяк. Все компоненты успешно изъяты. Так, его можно проварить. провариваем антенну значит сюда мы ставим другие вещи так это у нас малая батарея ну малая батарея пускай будет, я потом срежу вот этот вот баллон и поставлю туда большой аккумулятор уже с этим проблем никаких не будет давайте сбросим все лишнее значит что мне нужно Получается малый конвейер. Мне нужен еще один водородный ускоритель. Давайте новые используем. Да, пока будет на водородных ускорителей. Так, автопушка. Она у нас на маленькую сетку идет. Давайте возьмем ее. Итак, возвращаемся сюда. Я думаю, что одной автопушки для начала мне хватит. Давайте посмотрим, что у нее есть. Так, получается. Хм. Получается немножко не то, что я рассчитывал. Так, какие у нас там еще есть пушки? Так, это автопушка. Штурмовая пушка. Старший брат автопушки более. Крупный и медленный. Наносит серьезный урон бронированным целям. Использует снаряды штурмовой пушки. И есть артиллерия. Ладно, пускай тогда будет пока автопушка. Так, а штурмовая... Как у нее здесь стоит? Все. может а Штурмовая будет... Как бы поинтереснее, но она, я думаю, уже чересчур большая. Это ее разве что разве что ставить где-то сюда наверх, приваривать где-то антенку и использовать ее как танк. Я это вижу только так. Так получается пока что у меня это все будет работать на водороде. Потом это изменим. Сюда ставим вот конвейеры раз два здесь у меня будут водородные ускорители вот один нужно еще второй приварить как-то вот так а тут внизу мы поставим пушку вот значит у меня есть камера, но ею целится скорее всего так как я хочу не получится давайте это все дело срежем И здесь я сразу же эти два ускорителя отключу добавлю в общую группу в терминале их показывать не будем вот так что мы имеем еще можно поставить малый конвейер вот так сюда же поставим на него камеру которую я убрал вот так и две автопушки можно сюда кинуть, так штурмовая пушка, автопушка, мне нужны две штуки. Вот так. Этого мне с головой хватит, чтобы уничтожать эффективно вражеские турели, если я конечно по ним стану попадать. Вот. И я думаю, что этого мне сейчас хватит с головой. В целом, а ну давайте посмотрим. Здесь у нас э, в конвейерах есть маленький конвейер, но были бы у него по бокам еще конвейерные выходы, было бы совсем замечательно. Можно было бы поставить сюда вниз его и прикрепить уже две такие пушки. Так, это эта пушка у нас использует магазин автопушки давайте также несколько штук закажем так, производство так, магазин автопушки магния 2 давайте 10 штук закажем магния мне должно хватить так, снаряж штурмовой пушки снаряд рельса трона. Да, урановый слиток требует. Ну и сейчас мы подождем, когда у нас э, вооружение зарядится. И может быть попробуем захватить какой-то корабль. Вот немножко отступлю. Э, я все же нашел здесь контракт. Вот видим 98 ионных ускорителей за 33,5 миллиона. Они все спокойно помещаются в инвентарь персонажа. Вот я их продал. И у нас есть еще 33 миллиона. И сейчас у меня уже... 46 миллионов. Как мы помним, я практически все деньги спустил на магний. Так, а если купить уран? Здесь, кстати, продается... Так, урановый слиток. Э, все у нас за 155 получится. А если возьму хотя бы 10. Так, миллион. 57 миллионов. 15 миллионов. Ну, 1000. Немножко не то. Ну, в целом, вот, 15, э, соточку можно взять. Давайте купим. Возможно, я потом произведу немножко боеприпасов скажем на пушку на рейлган так либо же зарядим какой-то реактор чтобы можно было эффективнее получать энергию так вот это все сюда баллон кислорода автомат немножко патронов так, где у нас патроны? Так, а серьезно, где тут патроны? Что-то их не наблюдаю. Внутренняя турель 14. Вот еще 14. Ну, давайте все заберем. И будем ждать новую жертву. Вот, наконец-то я дождался корабля, но это тот корабль, который мы разбирали в прошлой серии. Но за неимением другого выбора я полечу на него. Так, значит отключаем зарядку водорода. Почему? 6. Я понял. Так хорошо так надеюсь я ничего не поломал давайте проверим все системы так по идее все рабочее ну и летим в сторону того корабля я сразу уже захожу курсом на перехват давайте попробуем залететь так чтобы нас не касались турели, которые есть на этом корабле. И попробуем выровнять скорость нам с ним. Так. Вот выровнялись. Давай вниз. Хоп. Немножко подходим. Вот сверху у нас есть турелька. Давайте... Один небольшой залп так вот не пойму попадаем мы по кораблю или же нет так надеюсь турельку снесем нет она по нам начала палить И, наверное, еще и ни разу по ней не попал. Вот, есть турелька. Давайте подходить поближе к кораблю. Так, надеюсь, я его не сильно повредил, потому что он мне нужен как бы целеньким. Так, потихонечку. Все, скорость мы его захватили, корабль уже начинает разгоняться. Отлично, можно уже с орудий уходить. Давайте по стандарту начинаем парковаться на кораблик. А ну. Еще нужно стать так, чтобы он не мог меня. Сжечь ускорителями своими. Давайте попробуем как-то вот так. Так зацепиться не получилось. Вот убираем ускорители, Точ точнее ну да, выключаем ускорители. Давайте для экономии я сразу же срежу реакторы, чтобы уран сэкономить, который в них есть. Э, вот так. У нас уже инвентарь заполнен. Так, это есть. Теперь нужно срезать... Большой контейнер для взлома. Давайте его проварим. Хм, не получилось. Скорее всего, очень много хлама у меня в рюкзаке собралось. Давайте опять взломаем. Посмотрим, что у нас тут. Довольно много компонентов. Радует то, что там есть стекла. вот так ну давай этот есть так что у нас здесь кобальт нам кобальт совсем не нужен ну смотрите как хорошо резать эти двери с новой булгарочкой так, освещение срезаем. И тут железо. Ну, железо <coughs> куда не шло. Давайте сразу же захватим, захватим корабль. Доставлять его уже буду изламывать э, дома ну, за кадром. Давай, ломайся. Так, все, турелька готова, в ней должны быть патроны. Должны быть. Сразу же программируемый блок ломаем. Так, а давайте попробуем подключиться, посмотрим, что у него там за программка есть. А ничего. Так. Хорошо, программируемый блок взломали. Таймер 1, таймер 2. И в целом все. Давайте сразу же генератор гравитации уберем. Опять-таки для экономии энергии захваченной. И последнее, что я хочу, так это проверить, что у нас есть и вот в этом контейнере еще патроны, еще оружие, еще водород ну в целом хорошо ну дорогие друзья, на этом я с вами буду прощаться я уже за кадром отгоню корабль домой на базу подготовлю его к распилу может быть еще немножко увеличу территорию для распиливания Ну, те резаки, которые я ставил а на этом я с вами буду прощаться, всем спасибо за просмотр, если видео понравилось ставьте лайки, также подписывайтесь на канал, комментируйте видео, если будут какие-то вопросы пишите в комментариях, я на них буду обязательно отвечать. Всем спасибо за внимание, до встречи.